Добрый день дорогие зрители! Представляю вам интересный проект Дома Купеческий ЗПК 174 Просторный дом Купеческий площадью 174 квадратных метра отличается высокими потолками и полным вторым этажом соответственно Прямые потолки и стены без скосов на втором этаже также присутствуют. В принципе, все пространство этого дома располагает к приятному отдыху после трудового дня и в выходные. У него просторный балкон и веранда, панорамные окна, просторная гостиная. Дом очень просторный внутри и достаточно компактный снаружи за счет своей квадратной формы. Прекрасно размещается на ровном участке квадратной или прямоугольной формы. Три просторных спальни на втором этаже позволят разместиться семье с двумя детьми, а спальня на первом пожилому человеку, или она может стать кабинетом отцу семейства. Также дом подойдет для многодетной семьи с тремя детьми, но тогда главе семейства придется обойтись без кабинета. Такой дом вблизи Зеленограда, в 20 километрах от Москвы, с участком 9 соток, со всеми коммуникациями, в энергоэффективной комплектации, обойдется примерно 5,5 миллионов рублей за все под ключ. землей, коммуникациями, сантехникой, электрикой, скважиной, сан... септиками. То есть это по сути дешевле двушки в том же Зеленограде. Не это ли решение жилищной проблемы и квартирного вопроса? Подписывайтесь, комментируйте, пишите какие проекты вам интересны, что хотите видеть на нашем канале. Спасибо большое за просмотр.